Приветствую всех любителей рыбалки на своем канале. И сегодня хотел бы затронуть тему повышения штрафов за незаконный вылов рыбы на территории Украины. Это уже не новость, так как постановление Кабинета Министров датировано 6 октября 2021 года. И с чем же это связано? А с тем, что Госрыбагентство подало данные Кабинета Министров о том, что за 2020 год органами обохраны было выявлено более 46 тысяч правонарушений, 13 из которых были грубыми нарушениями голова рыбы. Итак, по их словам, что общая стоимость незаконно выловленной рыбы и биоресурсов составила более 142 тонн и ущерб Украине в данном случае составил практически 102 миллиона гривен. Сумма не маленькая, но мне кажется, что ее как минимум надо умножать на 5, потому что всем прекрасно знаем, что далеко не все браконьеры попадаются в рыбохрани, ну и, соответственно, не каждая рыбохрана довольно-таки честная. Часть крышует тех самых браконьеров, а часть просто не может покрыть всю территорию водных ресурсов, которые под их юрисдикцией находятся, за счет того, что не хватает кадров, топлива, плавных средств и так далее. Здесь мы на таблице можем видеть те виды рыб, которые максимально подвержены незаконному вылову на территории Украины. Это щука, судак, окунь, жерех, плотва, лещ, красноперка, рак, густера, сазан, сом и линь. Это штрафы, которые были до этого, это те, которые стали с 6 октября 2021 года на первый взгляд это просто караул и большинство рыбаков честно говоря в том числе я до того как не разобрался был немножко в шоке от этих штрафов потому что ну реально цены неподъемные, не просто для обычного рыбака а для пенсионеров потому что большинство все-таки рыбаков любителей это наши пенсионеры а их пенсия некоторых даже меньше просто чем вот стоимость одного судака ну да ладно, давайте пройдемся чуть-чуть ниже и посмотрим, в сколько раз все-таки они увеличили. И вот посмотрите, карась серебряный увеличился в 93 раза. Если до этого было 17 гривен, стало 1581 гривна. Это очень много. За карася серебряного, который по сути является сорной рыбой, который выжил просто карася золотого, который является местной рыбой, да, карась серебряный все-таки с Дальнего Востока рыба, вот, вот такие вот штрафы. Ну, для меня это был шок. Я уверен, что для большинства из вас это также шок. Окунь в 186 раз. Красноперка, которую называют чернухой у нас. Это тоже сорная рыба. 23 раза. Линь в 13,4. С линьем соглашусь. Его стало очень мало за счет того, что все-таки экосистема наших подоемов оставляет желать лучшего. Лящ в 10 раз практически. Густера в 46 Щука в 10 раз, судак 7, сом 12 и раки в 130 раз. Но у раки понятное дело, потому что тоже по весне их нещадно раколовками выбивают. Давайте же с вами разберемся, на кого все-таки рассчитаны эти штрафы. На обычных рыбаков-любителей, либо же на браконьеров. Надо учитывать, что для обычного рыболова-любителя да, норма вылова в сутки это три килограмма рыбы но тут не все так просто можно выловить 3 килограмма рыбы но тоже попасть на штраф и давайте разберемся почему а вот на этом слайде вы можете видеть почему можно попасть на штраф от рыбоинспекции несмотря на то что вы допустим не превысили норму в 3 килограмма на одно на одно лицо в сутки почему вы получите штраф в том случае если вы используете запрещенные средства ловли это пауки электроудочки драчи волоки сетки роколовки и так далее я думаю с этим понятно и тут вопросов быть не может но есть еще один момент что вы можете попасть на штраф если же вы выловили рыбу которая меньше указанного размера допустим плотва 18 сантиметров линь 20 судак 42 Сом 70, сазан 35, галабль 24, лящнон 32, щука 35. Карась, я точно знаю, что если меньше 10 сантиметров, либо же если вы выловили запрещенные краснокнижные рыбы. Это все виды осетровых. И еще такой момент. Если же вы все-таки считаете, что вы уверены, и вы выловили 3 килограмма рыбы правильной Незапрещенной и при этом Достаточного размера, надо учитывать, что Размер учитывается не от Кончика хвоста до морды А от морды до Начала хвостового оперения У рыбы, как указано здесь На рисунке и у рака От хвоста до морды Это стоит запомнить Что в случае чего Просто отпускать рыбу, которая Меньше, знаю из личного Опыта, так как я видел то, что местные рыбаки в Запорожье очень часто берут того же судака, явно не 42 сантиметра, а просто берут каких-то шнурков, которые там по 20 сантиметров. Ребят, ну выпускаете, вот если вы смотрите это видео, выпускаете такую рыбу. Я понимаю, что азарт, рыбалка и все, но выпускайте, потому что вы же понимаете, что через год, через два вам нечего будет ловить. В свою очередь, Госрыбагентство после введения штрафа и получения довольно-таки нелестных отзывов от рыбаков-любителей о своей деятельности, решило провести онлайн-опрос, где задала такой вопрос. Какая, по вашему мнению, оптимальная формула сверхсуточной бесплатной нормы вылова рыбы на одну особу на платной основе? Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что есть... Бесплатная норма на одну особу это 3 килограмма и плюс определенное количество рыбы за деньги. Варианты вопросов были такие, варианты ответов точнее. Это 3 килограмма, 5 килограмм, 7, либо же другую. Как вы видите на данном графике, мы можем видеть, что большинство подавляющее большинство, это 51% опрошенных, указали, что это 5 килограмм рыбы на платной основе. 25 7 килограмм и 13 процентов 3 килограмма также один респондентов ответили другую сумму ну написали ее вручную из шести с половиной тысяч респондентов опрошенных 86 процентов это были представители рыбаков любителей 7 процентов это рыбаки спортсмены и 6 это подводные рыбаки. И в общем, анкетирование показало позитивное отношение большинства граждан в платной форме рыбалки. То есть это бесплатная норма на одну особу до 3 килограмма плюс 5 килограмм за деньги. В моем понимании, если я не прав, поправьте меня, это имеется в виду, что вы выловили, предположим, 7 килограмм рыбы. Три килограмма бесплатные, 4, которые платные. Если восстанавливает рыбинспекция, вы платите фиксированную сумму за эти четыре килограмма, которые не вписались в бесплатную норму. И спокойно себе плывете домой. Я думаю, что навряд ли там будут драконовские какие-то тарифы относительно этого. Ну, предположим, там 100 гривен, и вы довольны своей рыбалкой, отправляетесь домой без каких-либо штрафов. В свою очередь, я думаю, что будут выписываться либо там кассовые аппараты будут э, мобильные, либо же выписываться какие-то чеки, которые вы потом будете там оплачивать, либо же оплачивать на месте. И это все будет идти непосредственно в государственный бюджет. И эти деньги, надеюсь, не будут распиханы по карманам чиновников, а будут использованы для возобновления наших биоресурсов рыбных. То есть зарыбление тех водоемов, которых вы рыбачите это соответственно плюс будет как для государства так и непосредственно и для вас потому что я честно говоря уже устал каждый год рыбалка все хуже и хуже только из-за того что те места где нерестится рыба просто обкидывают сетями и невозможно рыбе зайти на нерест а та которая заходит она либо маленькая либо побитая качество и количество рыбы существенно уменьшилось за последние годы за запросской области я думаю так по всей украине а вы, зрители моего канала, скажите, пожалуйста, как обстоят дела в ваших регионов, Там Беларусь, Россия, страны Прибалтики, там дальнего зарубежья. Какие у вас штрафы и как вы относитесь к таким нововведениям в украинском законодательстве? И что интересного непосредственно по рыбохране присутствует в ваших странах? Поэтому подведем короткие итоги. Как по мне, бояться этих штрафов не стоит. Просто надо ко всему подходить с умом. Если введут Новый порядок относительно определенной фиксированной суммы за сверхвылов вылов суточной нормы там, плюс 5 килограмм Я буду только за. Обычным рыбакам беспокоиться, я думаю, не стоит. Главное, просто подходить с умом. Действительно, не брать маленькую рыбу, а ловить действительно хороших, приятных экземпляров. Ну и, соответственно, не пользоваться незаконными средствами вылова рыбы.